друзья всем привет с вами как всегда максим муромцев в сегодняшнем видео я расскажу вам о том как сделать правильно гидроизоляцию пола а именно то чтобы вы и ваши соседи спали спокойно поехали сейчас я расскажу вам о том какие материалы нам понадобятся для того чтобы сделать качественную гидроизоляцию Эластичная гидроизоляция, готовая к употреблению Weber-Tec. Лента гидроизоляционная, тоже от компании Weber. В деталях покажу про эту ленту отдельно. Грунтовка цирезит ST17, глубокого проникновения. Инструменты, которыми будем наносить гидроизоляцию, валик, кисть и лоток. А также нож малярный и перчатки. Отдельное внимание я хотел бы уделить гидроизоляционной ленте. Для чего она нужна? Немногие знают, а соответственно, немногие и ее используют. Это прорезиненная лента с тканевой основой такой идет. То есть суть какова? Дом, помещение да, то есть, имеет усадку, соответственно, между полом и стеной может образоваться трещина. Если мы нанесем туда гидроизоляцию без вот этой ленты, то в процессе усадки дома наша гидроизоляция может также треснуть и соответственно потерять свои свойства гидроизоляции то есть вода всегда найдет лазейку эта лента поможет вам компенсировать усадку дома да, за счет своей эластичности и ваша гидроизоляция всегда останется целой и невредимой ну что от слов к делу этап первый. грунтуем пол для чего нам нужна грунтовка грунтовка нам позволяет во-первых, обеспылить поверхность, это Во-вторых, грунтовка нам нужна для того, чтобы было хорошее сцепление основания пола с тем составом, который мы будем наносить. Мы прогрунтовали наше основание пола, у нас прошло 2 часа. Теперь мы будем переходить ко второму этапу. Второй этап мы будем наносить на первый слой саму мастику гидроизоляции. Так как у нас с вами смесь готовая. То есть она уже разведенная в банке, нам достаточно ее вылить в лоток, понадобится валик и кисть. Валиком мы прокатываем основную массу площади, а кистью прорабатываем все примыкания и углы. Когда мы наносим первый слой гидроизоляции, надо не забыть о самой гидроизоляционной ленте для всех примыканий и углов. Наносим мастику в зоне примыканий и аккуратно пакуем туда эту ленту просто прижимая и разглаживая ее по самому примыканию отдельное внимание я хочу уделить подрезке гидроизоляционной ленты в углах мы ленту раскручиваем получается по периметру помещения в углах у нас образуется складка после того как у нас появилась эта складка мы берем обычный малярный нож и надрезаем ее под 45 градусов после чего мы промазываем мастикой весь вот этот шов то есть снизу гидроизоляционной ленты и сверху и за счет самой мастики у нас эти основания склеиваются необходимо также помнить что межслойная сушка между первым и вторым нанесением от 2 до четырех часов у нас прошло три часа и мы будем приступать к нанесению второго слоя гидроизоляции технически данный слой гидроизоляции никак не отличается от первого слоя то есть валик и кисть все очень просто легко наносится на основание пола. Теперь нам осталось выждать полного высыхания мастики. Это займет 10-15 часов. После этого мы сможем продолжить ремонтные работы, конкретно в данном случае укладку плитки. В заключение данного видеоролика хочу сказать, что для того, чтобы выбрать гидроизоляцию, вам надо определиться, какая она у вас будет: сухая либо готовая смесь. Могу сказать так: если это сухая гидроизоляция, она, как правило, стоит дешевле, потому что она в мешках, нужно ведро, надо ее разводить и очень много геморроя, который сопутствует всему этому. Да? Есть готовая гидроизоляция, она идет под разными марками. В данном случае это выбор. На этом у меня все. Сегодня мы с вами разобрали, как сделать гидроизоляцию в ванной комнате. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, мы всегда на них отвечаем. Не забудьте нажать колокольчик, впереди еще много интересного. До новых встреч, пока!